Сегодня обсуждаем тему триггерных точек, и конкретно я хочу показать эффект, который мы достигаем. То есть вот сейчас перед правкой, если я проверяю точки прикрепления мускулатуры, то мы видим вздрагивание, много вздрагивания и конкретный болевой синдром. То есть мускулатура находится в тоническом спазме, в пульс режиме не работает, лишена адекватного кровотока и оттока лимфы. Все эти факторы создают резкую болезненность. Максимальная болезненность точки перехода мышцы в сухожилие и сухожилие, где крепится кости. Там находится рецепторный аппарат. Триггерная точка – это участок мышцы на переход сухожилия крепления к кости. и эта мышца, она находится в тоническом спазме. Соответственно, когда мы ее выведем из тонического спазма, точка перестанет быть триггерной. То есть я покажу, как это будет выглядеть. Суть в том, что боли, где сейчас она есть, боли не останется. А пока, пока мы видим вот такую реакцию. Соответственно, давлю я в основном пальцами. Сколько силы в большом пальце есть. И то, по сути, пользуюсь я меньше, чем всей силой. Основная картина здесь по шее. Ротация атланта. Так, маленькая ротация второго. Третий заблокирован мышечным спазмом в обе стороны. Четвертый почти ровно. А вот пятый. А вот пятый перекошен по горизонту. Почему, собственно, справа такой жесткий спазм? Вот справа, конечно, камера не очень показывает, но я не могу даже продавить мускулатуру. Плотность колоссальная. Ну и, собственно, начинаем править. Дыхание ровно, без паузы. Еще. Дохни, дохни. Угу. И еще. обязательно нужна поддержка через валики, потому что мало устранить причину спазма, нужно еще, собственно, из этого спазма выйти. Поэтому сейчас я использую небольшое перерастяжение на большом валике и оставлю в покое с целью подышать. Движение должно быть физиологическим, что может быть лучше, чем дыхание. Вот мы сделали правку. Проверяем позицию Атланта, ровная, мускулатура спокойная, видите, да, то есть я вкладываю силу палец, запястье, предплечье. По нулям никаких болей, спазмов нет, мускулатура мягкая, то есть фактически я достаю сразу до костей, никакого сопротивления мускулатур. Полностью по поперечным отросткам, до седьмого шейного реакции нет. Но грудина ключично-сосцевидная, острая реакция не выдает сильно не давим, потому что она в позиционировании шеи участвует именно в этой позе. Лестничная. Лестничная имеет тонус, потому что они все равно позиционируют шею, участвуют в дыхании, но, ну, видите, мимика, да, то есть болевого синдрома нет, мускулатура мягкая. Такого симптома дубовой доски его тоже нет. То есть вот рабочее состояние. Вот, если еще научиться дышать грудью, то будет еще гораздо более мягкая и энергоэффективная мускулатура, но это как раз следующий шаг, то есть вот мы сейчас Начнем этому учиться.